Берем кухонный нож из так называемой пластостали, вот он режет еле-еле. Берем вот такую вот точилку-доводилку и очень хорошо править крючки. Ну и буквально Создавая гауссинец, у меня усилие нож прилагаю. Ну, Но, чтобы вы понимали, это такой супер пластилин. Почевая нержавейка, из которой делаешь ложки. у китайцев вот эта штука сделана я не знаю для кого но она такая агрессивная нормальный хороший нож на нем доводить страшновато больше можно снять чем подточить ну и вот как бы секунда дела и у нас Да с бахромой, но он уже острый. Теперь вот эта вот круглая кромка, она вроде бы как поменьше. Придаем угол приблизительно 15-20 градусов. Но опять же это все на глаз. Это же пластилин Ну то есть даже чек начал хранить. Ну вот и все. Кому было интересно, данное видео полезно, можете подписываться на канал, ставить лайки, добавляться в друзья. Ссылку на эту точилку я оставлю в описании. Так что смотрите, подписываемся на канал. Всем пока.